Сегодня хочу поделиться слоеным салатом "Солнышко". Я назвала его так за его солнечный желтый цвет. Для его приготовления я использовала куриную отварную грудку, а для придания легкой пикантности морковь по-корейски. И, конечно же, чтобы придать нотку свежести, я использовала свежий огурчик. И давайте же, конечно, посмотрим, что понадобится для его приготовления. Для салатика нам понадобится отварная куриная грудка, которая отварила до готовности предварительно в подсоленной воде. 3 свежих огурчика, 300 грамм моркови по-корейски, банка консервированной кукурузы, 3 свежих яйца и 3 столовые ложки молока, соль, перец по вкусу и, конечно же, майонез. А первым делом приступим к приготовлению омлетных блинчиков. Для этого возьмем удобную емкость. И из расчета на одно яйцо будем использовать одну столовую ложку молока. Для этого яйца я уже разбила. Добавляем 3 столовые ложки молока, а соль по вкусу и хорошенько все сбалтываем. Вот должна получиться однородная омлетная смесь. Так, далее в хорошо разогретую сковороду наливаем немножечко растительного масла. Распределяем его по всей поверхности. И будем обжаривать 2 или 3 омлетных блинчика. Все зависит от диаметра вашей сковороды. А блинчики желательно, чтобы были тоненькие. Будем обжаривать блинчики с двух сторон. Так, ну вот, девочки, у меня получилось достаточно тоненьких. 3,5 блинчика. Сейчас я дам им остыть. Далее мелко нарезаем куриную грудку, или можно же, как я, порвать на такие волокна. Делайте, как вам привычно, как вы больше любите. Огурчик нарезаем тонкой соломкой. Я вот нарезала его на тонкие пластинки, разрезала вдоль. и Затем нарезаем на мелкие вот такие брусочки. Омлетные блинчики вот также же нарезаем тоненькой соломкой. стружечка получается приступаем к формированию слоеного салата для того чтобы продемонстрировать как красиво будет выглядеть все слои я буду использовать кулинарное кольцо а на дно, дно смажу просто майонезом нижний слой чтобы пропитался для этого я на упаковке отрезала тоненький маленький кончик чтобы получилась тоненькая струйка нижним слоем выкладываем куриное филе и равномерно его распределим. Слегка этот слой немножечко уминаю ложкой и делаю сеточкой двойного. Следующим слоем я выкладываю сюда огурец, также распределим и промажем ее. Можно по желанию этот слой присолить. Затем выкладываем слой замлетных блинчиков, также равномерно распределим и также смажем этот слой майонезом. Следующим слоем у нас идет морковь по-корейски. Если морковь достаточно длинная, можно ее измельчить. Этот слой также промазываем. И верхним завершающим слоем выкладываем кукурузку. Можно сверху аккуратненько сделать сеточку из майонеза. И украсить по вашему желанию. Так, ну вот я украсила по-простому салат из огурчика и морковки. Теперь аккуратно достаем кулинарное кольцо, прокручивая его. Так, ну вот, девочки, смотрите, вот такими красивыми получаются слои. Ну а мой салат солнышко готов, украсить салат может каждый по своему желанию. Как видите, салат достаточно легкого приготовления, а я, конечно же, желаю всем приятного аппетита. Кому понравился рецепт, пишите в комментариях, ставьте пальчики вверх, заходите на мой кулинарный сайт steprecept.ru, ссылку вы найдете под видео. И, конечно же, на канал моей дочери, или это наш семейный канал, Лиза Холм Ти Всем пока!